С 6 сентября ты не захочешь выйти из дома, чтобы не пропустить ни минуты из новых программ на СТС. Любовь зрителей всего мира. Бухта Доусона. По пятницам с 10 сентября. Бухта Доусона. Только на СТС. Чака, чудесные орешки из Голландии. Чека, Чака! Поцелуй Фортун. Найди подушечку Стиверл Прозет, поцелуем, и выиграй один из тысяч серебряных клонов. Поцелуй, фортун. Пришли три обертки от Стиверл Прозет и выиграй одну из трех романтических путешественных майку для двоих от Севстревел. Стиверл Процесс, поцелуй Фортун. Полная информация по телефону в Москве 7538-228. Каким бы напряженным ни был ваш день, вы всегда можете положиться на рексону. В отличие от обычных дезодорантов, скрывающих запах пота при помощи сильных ароматов, рексона контролирует потоотделение и предотвращает появление неприятного запаха. Рексона поможет вашей коже оставаться сухой в течение всего дня. Ну как? Я сдала? Mm -hmm. Рексона никогда не подведет. Мы сопровождаем наш кофе с самого первого дня, бережно и тщательно отбирая только лучшие зерна. Это долгий путь к истинному наслаждению вкусом кофе. Разделите нашу страсть к совершенству с каждой чашкой кофе Чибо-эксклюзив. Чибо. Давать самое лучшее. Каждый раз, когда вы укладываете волосы горячим феном или накручиваете их на электрощипсы, вас мучают выгрызения совести. Забудьте о них раз и навсегда. Новый теплоактивный Sunsilk Thermosilk. Уникальная формула шампуней и ополаскивателей Sunsilk Thermosilk активизируется при нагревании. Она не только защищает волосы при горячей укладке, но и ощутимо улучшает их состояние. Горячая укладка – здоровые волосы. Sunsilk Thermosilk. Теплоактивная защита для здоровья волос. Укачивает в транспорте, это знакомо, но все может быть иначе. Банин предотвращает укачивание во всех видах транспорта. Перед поездкой примите одну таблетку Банин. С Банином любая дорога покажется вам приятной. Банин означает, что вас не укачает. Продукция компании Pfizer. Оптовая торговля, отечественными и импортными, мясом, птицей, рыбой, маслом, консервами, замороженными фруктами, овощами, грибами, различными полуфабрикатами. Производство и реализация сухого льда и углекислоты, крупнейший в России производитель мороженого. И все это сервис холод! Дамы и господа, мы не предлагаем вам купить кухню. Потому что нельзя продать тепло, уют, красоту и счастье домашнего очага. Просто приезжайте на улицу Полбина, дом 6, метро Печатник. Либо в любой другой наш салон. Телефон 144-47.